Каждый год мы холодным зимним Назидаем со светлым Рождеством Вспоминаем того, кто нам в небо дверь открыл В бедных яслях родился Божий Сын Безгранична любовь Его для всех Омывает тяжелый сердце грех На душе заполняет тьму светлая звезда этот праздник Святого Рождества, рожден чтобы очистить от всякого слаба людские сердца от земного греха. Приди, поклонись он Меняет сердца всю жизнь, да. Он рожден для тебя. Нам Спаситель надежду подарит. А им скромным приходом в этот мир. Подаю утешение, жизни благодать. Будем Бога за милость прославлять. Пусть об этом узнается Земля, А рождение небесного Царя Будем жизнью своей свети, Словно та звезда. В ночь рождения Господа Христа. Рожден, чтобы очистить от всякого зла людские сердца земного греха. Приди поклонись он Меняет сердца всю жизнь надо он раздм для тебя, рожден, чтобы очистить от всякого зла, людские сердца земной. Приди, поклонись, он меняет сердца, всю жизнь надо, он рожден для тебя. Слава Богу.